Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Тюняев и Вести Волкон. Мы начинаем цикл лекций по славянскому мировосприятию. Ведя эти передачи, я буду представляться своим нареченным именем Вечезар. Это собирающий вечи. Вечезар. Это человек, который собирает народ на то, чтобы решить какие-либо вопросы, проблемы. И кратко остановлюсь на том, что мы в предыдущем ролике показали все источники, на которые мы ссылаемся. В своих изысканиях. Во всех рассказах используем простой принцип. Компетентный человек, его информация. Тот человек, который погрузился в тему и глубоко ее изучил. Мы этого человека берем как пример и его информацию используем в своих рассказах. Второе. Это наследие предков. То, что передали нам предки. Например, устав воинский. То, что можно делать, то, что нельзя делать – это наследие. И третий принцип – это личный опыт. И вот о личном опыте кратко я расскажу. В 1994 году судьба меня привела к Игорю Горшкову. После аварии я восстанавливался у него. Это целитель. С этого года я стал познавать на лекциях Игоря Горшкова и Светланы Мухиной, которая была автором семинара. Созидание. И в итоге была выпущена книга. Девять раз переиздавалась книга Созидание. О чем там было? О человеке. Вот три года я ходил на семинары, общался с людьми, которые дали мне понимание того, что есть человек, его энергетическое тело, его физическое тело и его духовное тело. А В итоге к 97 году мы с Игорем Горшковым решили создать систему пространственного программирования, то есть используя те данные, которые к нам пришли. А в это время мы знали, что есть уже веды русские, славяно-арийские. В тот момент мы их получили, первые четыре книги стали изучать. Используя навыки целительства, навыки интуитивных э, каналов связи, мы получили возможность создавать технологию, которая позволила нам сделать три устройства. И в дальнейшем по ссылкам вы можете посмотреть, какие устройства мы по этой технологии создали. К 2000 году мы познакомились с Александром Хиневичем. Он приезжал в Москву и рассказывал нам о том наследии, которое есть у русского народа. В 2001 году я защитил диссертацию по нашей технологии. В 2004 году мы всей компании нашей которые которая к тому времени образовалась и которая изучала совместно с нами наследие предков поехали на праздник Перуна и все там нареклись вот с 2004 года я получил общинное имя Вичезар. мы не переставали изучать наследие наше мы вводили в промышленный оборот технологию полученную на базе данного наследия проводили семинары проводили обучение строили общинный образ жизни в 2005 году мы посетили аркаим там также знания получили, ездили в различные общины и получали информацию, и укладывалось у нас все, каков образ жизни наших предков, каков образ жизни в семье, в отношении к природе. В итоге мы издали книгу «Законы быта», это по книге 16 века «Домострой». С 2003 года по 2005 год я читал семинар в Доме ученых города Жуковского «Новый взгляд на историю Руси». И вот то многообразие информации, которую мы собирали, систематизировали, до сей поры, вот уже более 20 лет, мы ведем просветительскую работу, ведем семинары «Основы миропонимания». Я являюсь членом экспертного совета по защите населения от электромагнитных полей. Ведем канал YouTube «Вести Волкон». Ведем просветительскую деятельность, ведем семинары. А теперь коротко расскажу вам о том, о чем мы познали вот за эти 25 лет. Информация вся разбросана у различных источников. И у Александра Хиневича, который говорит о наследии. И у Глобы, и в различных журналах славянской жизни, различных youtube каналах Но нет системного понимания того, откуда мы. Если мы берем научный подход, например, вот, Используем энциклопедические словари или историю, мировую историю. И все говорят, мир Вселенной произошел от большого взрыва. Товарищи уважаемые, от взрыва только все гибнет, ничего не рождается. И до сей поры и Бозон Хигса частичку Бога, объявили, откуда она, кто она. Так вот, все ученые правильно, интуитивно мыслят, что от света произошло, от света а взрыв дает вспышку света. Частица бозон Хиггса – та же частица света. Мы ее знаем как фотон, как переносчик света. В ведической традиции это описывается, я буду говорить своими словами, дабы не утруждать ваш тем языком, который был были написаны харатьи света и в которых изложено сотворение, то есть начало всего того, в чем мы с вами живем. Для чего? Для того, чтобы понять, почему мы оказались в данной точке, в данное время, почему вот вокруг нас происходят события, которые угнетают душу человека, почему Земля оказалась и мы, жители Земные, здесь оказались. Разбирая шаг за шагом, попытаемся ответить на эти вопросы. Вы видите перед собой схему Сварги великой. Сварга. Что такое Сварга? Сварга это вот. Такое вот образование схематично перед вами вы видите. Сварга создавалась кем? Рамха Великий озарился светом, несказанным в бесконечной реальности. И из него и зашел свет, который называется Инглией. Инглия – это свет, жизнь родящий. То есть из этого света произошли все миры, все реальности и все живые существа, ныне нами ощущаемые и познаваемые. И инглия стала не рамхой великим, она отошла от него и во все миры первозданного мрака опустилась, и вокруг нее стали образовываться различные пространственные временные образования, о которых мы с вами сейчас и поговорим. Так вот, как только она отошла от рамхи великого, то тот же час, тот же мгновение, вернее, образовалась и противоположность ее, то есть антимир или антисварга, как мы ее еще называем. Мы о ней отдельно поговорим в отдельных наших передачах. А здесь образовалось, по велению того, кого мы Рамхой Великим называем, три мира. Вот это мир прави, большой, мир Нави и мир Яви. Мир прави, населенный богами. Мир, Нави, населенный душами и предками и свою иерархию имеющий И мир, Яви, это явные материальные миры. Три мира. И каждый из этих миров разделяется также Направь, Правь, Навь и Явь. Также и Большая Навь, Направь, Навь и Явь. Также и явный Большой мир, Направь, Навь и Явь. И в этих образованиях, справа и слева золотого пути, вот большой, вы видите, вот такой цветочек. Это называется обрач, в котором находится множество, видите, маленьких таких лепесточков, называемых супервселенными. В супервселенной находятся вселенные, а во вселенных находятся галактики, а в галактике звезды. Солнце и земли, на которых мы с вами и проживаем. Они отличаются чем? Мир прави в праве – это высший мир гармоничный. Мир Нави – также происходят там иерархии определенные, которые соединяют мир явный, мир справным. То есть Навь служит соединением плотных миров с миром высоких энергий или высоких душ богов. Для нас они непознаваемые на сегодняшний день, потому что мы с вами в четырех измерениях находимся вот здесь. Менее гармонично развитый – это мир Нави, который также делится на Правь, Навь и Явь. И вы видите, вот по лепесточкам это менее, меньше лепесточков, меньше вселенных, меньше галактик, меньше развитых существ в них находится. А мир Яви, он еще менее развитый и населен, где светом наполнен, он меньше наполнен светом, поэтому здесь меньше гармоничных пространств и миров, и меньше э, сущностей, обитаемых в этом мире, который также делится на правь, навь и яйв. Яйв, совлеченная ниже праве, она менее развита, чем правь. Но наша земля находится с вами вот в этом подразделе, рядом с Золотым путем и соседствует с навью. И мы вернемся к тому. В следующем нашем выпуске, почему происходят сегодня те события, которые мы называем Ночью Сварога, которые закончились в 2012 году. Кто же населяет эти миры? Вот мир праве, населяют боги, нами непознанные, всемогущие, всесильные, все благие и так далее. Мир Нави и мир Яви. Есть иерархии, которые мы вам покажем, начинаемые с людей, с мира людей, которые в четырех измерениях живут. Выше нас леги в 16 измерениях, выше нас орлеги, выше орлегов Араны и так далее, и так далее. Мы сегодня с вами в четырех измерениях пребываем. Это высота, широта, длина. Но есть еще измерение времени. Как мы ощущаем время? Изменением своего собственного состояния. Выше нас находятся... Леги, которые в 16 измерениях пребывают. Если мы посмотрим на пространственно-временную структуру, то, например, мир астральный, мир ментальный, мир будхический, божественный. Это тоже те же самые измерения, в которых они могут пребывать. То есть они наделены большим числом чувств и большими возможностями по отношению к людям в явном мире. Когда мы с вами, душа, переходит в другой мир, в навный, мы можем обладать теми же шестнадцатью чувствами или измерениями, или возможностями. Многообразие сущностей выше нас стоящих, но не являющихся богами, а иерархии еще до богов. Мы с вами просто не можем представить себе, насколько велики всемогущие сущности, которые населяют вот пол сварги небесной гармоничной. В наших мирах... Мы сталкиваемся с неразвитыми мирами, в которых мало света. Он называется мраком, он называется пеклом. И э, в дальнейшем мы будем рассказывать о ночи Сварога, о событиях, происходящих в ночь Сварога. О том, почему провели рубеж между мглой, мраком и светом. Какие события происходили, то есть битвы небесных сил. Асами называемых в нашей традиции в славянской эти события отражены в летописях, то есть в летописях и в летоисчислениях как таковых, которые мы с вами также будем разбирать более подробно. Естественно, что это схематично, потому что миров множество. Есть гармоничные миры, есть не гармоничные миры. Они друг друга пересекают. Есть трехмерного, пятимерного. Это как у Алисы в стране чудес. Вот точно-точно так отображены те миры, те реальности, зеркал, отображений, меняющихся образов. Это вот точно абсолютно. Но в гармоничных мирах любовь правит всем. То, что мы живем по совести, мир людей, которые дали нам боги, и то, что мы потомки богов, расы великой, это факт. А о том, какие события происходят и происходят сегодня, мы вам расскажем в следующий раз, чтобы информация легла, хорошо усвоилась. Вы зададите нам вопросы, мы на них ответим. Мы дадим вам источник, где это посмотреть. Мы научные источники также приводим в обоснование наших дат. А в следующем нашем выпуске мы расскажем о событиях, происходящих по реке времени в течение последних полутора миллиардов лет. От того времени, когда предки наши, летописцы, жрецы и волхвы... Вели лето исчисление. На этом с вами я прощаюсь. С вами был Вичезар. До новых встреч!